Итак, всем привет. Пришли две посылочки, заказывал USB кабель Type-C Type-C и заказывал. Э, я в прошлом году, когда покупал телефон, купил специально ну, купил пленку защитную, так как э, экран. Экран типа водопад И обычное Обычное стекло, которое я купил Оно не работало Я купил защитную пленку Прорезиненную Работает отлично, но Проблема ее в том, что она уменьшается Со временем То есть прошло время вот И она ну, почти год И она получается Стала меньше немного Но за счет этого Если она уменьшается, она получается Короче, все убирают все царапины. Очень даже, кстати, прикольно. Заказывал кабель 100 ваттный то есть тот, который пропускает до 100 ват зарядку. Конечно, проверить я не могу, меня не на чем просто проверить именно что 100 ват. Но, скажем, на будущее будем надеяться, что здесь что-то есть такое. Так, попробуем сейчас включить. Ну, заряжает. Надеюсь, заряжает. Заряжает, то заряжает, но как понять, сколько оно? Попробовал, пишет. Быстрая зарядка. Ну, именно чтобы проверить, Насколько быстрая, скажем так, не получается. Ну, вот видите, 100 Вт. Есть там немного дешевле, они 60 Вт. Есть, по-моему, дешевле, еще меньше Вт. Но вот это 100 ватная. ссылка на продавца и на товар будет в описании. В другой посылке у меня пленка для телефона Galaxy S10+. Получается она прорезиненная идет со специальным шпателем таким вот и фиксатор такой сюда вставляется пленка там есть у нее специальные пазы сейчас покажу вот специальные пазы есть они вставляются вот эту вот эту штуку и потом в низдо Type C и разглаживается Таким образом получается очень-очень ровно вот, ложится. Пленка очень хорошая, я уже это вторая, которую я купил, прошлая была в прошлом году. Э, проблема только в том, что э, она уменьшается со временем. То есть приклеил, все четко, все хорошо, царапины появляются, они уходят, их как бы сжимает, возможно, не знаю, но со временем пленка немного теряет в размерах. Поэтому сужается и сужается. Ну вот, купил новую на замену старой. Переходите по ссылкам, смотрите, проверяйте. Всем спасибо.